Дорогие телезрители, это передача Дети на планете, и я ее ведущая, писатель Наталья Осипова. Сегодня мы поговорим о замечательной сказке писателя Валентина Катаева Дудочка и Кувшинчик. А поможет мне в этом наша вездесущая телеведущая кошечка телемотя. Да, вы ее все, конечно, уже знаете. Вот и она. Мрмяу, всем здравствуйте! Готовы снова приступить к работе. Тогда отправляйся к ребятам в творческий центр Ангелины Шкарупиной Броско и выясни, знают ли ребята сказку Валентина Катаева «Дудочка и кувшинчик» и что могут о ней сказать. Ты знаешь сказку Валентины Катаева «Дудочка и кувшинчик»? А сколько там героев? Кто они? Женя, мама. И папа, и, и Паша, и грибочек. Как ты думаешь, зачем Женя взяла кувшинчик? Чтобы цветы собирать в кувшинчик. Ну-ка еще что-нибудь поспрашиваю, почему Женя оказалась в лесу? Женя оказалась в лесу, потому что она пошла в лес со всей семьей собирать ягоды землянику а кувшинчики для того, чтобы класть туда ягоды. Но почему же, попав на земляничную поляну, девочка не увидела на ней ягод? что ягодки спрятались под листики а они не хотят попасть в пирог. Неужели такие хитрые ягодки попались? А может, не только поэтому, Потому что ягодки были под листиками. И девочка не хотела под листиками смотреть. И ей была лень. А чтобы съесть ягодки, ей нужно было потрудиться. Вот оно что! Женя, оказывается, трудиться не хотела. И кто же такой девочке встретился в лесу? Старик-боровик, коренной лесовик. Молодец, Мотик, блестяще расспросила ребят. Ничего не упустила. я старалась. А сейчас, пожалуй, наступает самое интересное. В сюжете сказки появляется волшебная дудочка. А что умела делать волшебная дудочка старичка-боровичка, мы сейчас узнаем от Селиверстовой Александры. Волшебная дудочка старичка-боровичка умела летать. Старичок-боровичок говорит, «Дудочка, играй!» Она летела-летела, летела-летела и показала девочке, где ягодки. Ребята, а как вы думаете, почему Жене захотелось заполучить волшебную дудочку? И что ей пришлось отдать взамен? Ей пришлось взамен дать ее кувшинчик. Правильно, в этот кувшинчик Женя должна была собрать землянику. А, а дудочку-то ей зачем захотелось получить? Чтобы она могла ну от открыть себе все ягоды от листиков, чтобы они не прятались. Понятно. А кто-нибудь еще хочет пояснить? Женя хотела получить волшебную дудочку, потому что она была ленивой и не хотела нагибаться за ягодкой. А взамен ей пришлось отдать свой кувшинчик. Она сказала такие слова. «Дудочка, играй!» Она играть. И потом тут Женя поняла, что класть то ягодки ей и некуда. Итак, заполучив дудочку, Женя все равно не смогла собрать ягоды. Вот ведь незадача. И как же при этом она себя повела? Женя разозлилась, потому что старик Боровик, коренной лесовик, не хотел давать ей дудочку, кувшинчик. А старик Боровик тоже разозлился, потому что он не хотел отдавать ей кувш... дудочку просто так. Но на самом деле Женя была очень ленивая девочка. Она хотела все и сразу. А так не бывает. Без труда не вытащаешь рыбку из пруда. Поэтому старик-боровик топнул ножком, топнул ножкой и провалился под пенек. Но ведь старичок-боровичок мог бы отдать Жене все. И дудочку, и кувшинчик. Почему же он этого не сделал? Потому что Женя была очень ленивой, не хотела трудиться. Без труда не выловишь рыбку из-подда. Потому что Женя думала, что она устанет. И она как царь сделала ей это, подала ей то. Без труда не выловишь рыбку из-подда. Ребята, я очень рада. Что вы так хорошо знаете замечательную русскую пословицу. «Без труда не выловишь рыбку из пруда». Я тоже ее очень люблю. Она учит простой мудрости. Чтобы что-то получить, нужно потрудиться. Ну и что же в конце концов предпочла Женя? И каков оказался результат? Женя предпочла побороть свою лень, и выбрала кувшинчик. И собрала много ягод, и за это папа похвалил. Ну что ж, как видно в конце сказки, Женя многое поняла. Пора и нам завершать нашу передачу. И как всегда, в запасе у меня остался последний, самый сложный вопрос. Ребята, а как бы вы поступили на месте Жени? И почему я бы не стала разговаривать с тем дедом, который вылез из-под Он еще там мне какую-то дудочку предлагает. Я бы испугалась и бегом к родителям на полянку. Главное кувшин не потерять. А ягод я сама и как-то там-нибудь наберу. Ну, я бы вообще не связывалась, не, она связывалась, конечно. Я бы сказала, здравствуйте, и все, пошла. Я бы пошла просто собирать землянику и не просила бы ничьей помощи, потому что, ну, как бы, во-первых, неудобно, а во-вторых, зачем, надо же использовать свой труд, а не труд других. Вот собирать ягоды без всякой дудочки. Я бы тоже выбрала кувшинчик и набрала много ягод. А я бы дудочку и собирала ягодки к себе в рот. А я бы собирала... Я бы выбрала тоже кувшинчик, потому что, потому что я собрала много ягод и мне за это папа похвалил. На месте Жени я бы поступила так: я бы изначально стала собирать все ягоды сама, потому что не надо лениться и рассчитывать нужно только на самого себя. Я бы не стала пользоваться волшебной дудочкой, потому что мне несложно наклониться и собрать димлиничку, просто я очень часто хожу в лес и собираю ее. Замечательно. Лично от себя хочу добавить: друзья. Если когда-нибудь у вас под рукой вдруг не окажется волшебной дудочки, не отчаивайтесь. Хороший результат можно добиться собственными усилиями. Главное, не лениться и иметь терпение. Мррмяу, а мое мнение здесь кому-нибудь интересно? Конечно, внимаем тебе, дорогая. Без труда не выловишь рыбку из пруда. А тебе не кажется, что сегодня мы уже это где-то слышали? Повторение, мать учения. Что верно, то верно, дорогая мать. Но напоследок тебе и нашим телезрителям я решила приготовить сюрприз. Зная, как понравились в прошлый раз вам танцы ребят из творческого центра Ангелины Шкарупиной Броска, я попросила их снова. Станцевать. И сейчас мы посмотрим их новый танец. А я, Наталья Осипова, и моя помощница, кошечка Теремотя, с вами прощается. До свидания. До новых встреч.